как бы вот здесь. Если манжетка начинает становиться, а это надо ниже ставить, надо ставить ниже. И вот тут у вас явственно не Все по спирали. То, что вы уделяете время полусфере, у вас ну, можно его так сделать. Но мне так нравится, как вот оно вот себе. Вот торчит. Поменяется. Да его тоже. Они зажались, они дышать должны низко. Из вот этих всех на ну, вот букете. Как вы считаете. Воздуха, Александра, хочу воздуха, мне нечем дышать в букете, дайте мне воздуха. Сейчас. Не, не.